Привет! Я к вам с вкусняшкой. Я только что после тренировки и после тренировки я люблю себя побаловать вкусненьким. А белок тоже требуется, поэтому сегодня мы приготовим гоголь-моголь а какао или какао а гоголь-моголь. Для этого нам понадобится яйцо. Я его помыла. Это яйцо курочек свободного выпаса. Я взяла э, кешью пасту. Какао и кокосовый сахар. Здесь еще немного воды. Начнем. Небольшой экскурс по какао. Наверное, это интересно. Начинается все с какао-бобов. Вот так они выглядят. Один боб. Привет, боб. Привет. Их прессуют. Из этого получается какао-масло. Где-то у меня было масло. А вот оно, кстати. Получается какао-масло, когда их прессуют. М -м, шикарная вещь. Можно намазать все тело, можно приготовить вкусненькое. Прекрасно. Оставшаяся масса сушится и перетирается. И получается какао-порошок. Вот он обычный какао-порошок. Вот все еще мы находимся э, в сыром виде, да, это все еще пока не обработано. Вот. Сегодня я решила добавить просто какао бобы Я их почистила, сняла с них вот эту шкурку. Вот они такие вот получились. Вот такие вот э, да, просто какао-бабы. Четыре штучки я себе добавлю. Так вот, если потом смешать какао, пульва, какао-порошок с какао маслом то получается на самом деле очень вкусная вещь. Это называется какао-масса. Вот. Это, в общем-то, стопроцентный шоколад. Если мне очень хочется шоколада, я беру какао-массу, беру себе несколько орешков, какие-нибудь сухофруктики и кушаю просто все это вместе. Полно рецептов есть. Там, значит, все это надо растопить, смешать, залить. Мне проще... Взять все по кусочку, съесть, и удовлетворить свое, свои потребности и на этом все, и никаких заморочек. Но если вам очень хочется, то все это можно делать. На самом деле растопить, смешать, залить, а потом слупить сразу 3 килограмма шоколада. Потому что никогда не сделаешь чуть-чуть. Вот Если вы будете топить там масло, там какао и так далее, то ведь вы же не будете топить там по 30 грамм. Это сложно. Поэтому не советую. Ладно, продолжим. Яйцо у нас уже внутри, кокаут тоже, добавим столовую ложечку такую хорошую пасты кешью, она такая вкусная, это же просто сказка. Это, конечно, все такое половство но очень вкусно. Добавлю я еще немножечко сахара кокосового, чтобы это все было Можно добавить фиников, финиковые пасты, можно добавить стевию, э, много чего можно добавить и немного воды. Как бы, в принципе, я заменила молоко какое-нибудь э, соевое, там, или рисовое или кешью э, просто немного количе небольшим количеством воды и одной ложкой пасты. Вот, вы можете добавить просто любое молоко растительное. А теперь будет громко. Что получилось? Я вам сейчас расскажу. Выглядит очень красиво. Пахнет очень вкусно. Такая вот прям кремообразная консистенция. М -м -м. Великолепно! Приятного аппетита!